Доброе утро, друзья. Идем, идем. любовь. Чайная роза. Любовь моя. Не такая красивая, но самая любимая. Какой прекрасный сезон розы зацвели, зацветают, друзья, я сегодня решила делать свой фильм одни розы сегодня я решила сказать вам доброе утро при помощи роз это шикарная глория шикарная красавица Даже ничего не говори, как говорится, без комментариев. Комментарии здесь излишни. Все скажет красота. смотреть вечно. Еще одна красавица, а это чисто белый, ну. такие ровные формочки розы. идет Все пахнет. Все пахнет. Это роза пахнет. Но очень сильно пахнет Глория. Глория. Сегодня будем пересаживать. Вот у нас есть. Раз, два, три. Уже есть четыре веточки, которые можно посадить под банку. Я обычно розочку срезаю, та, которая уже отцвела. Мы ее сегодня срежем и посадим под банку, пусть укореняется. А эти пусть цветут. Ждем штамбовую нашу розу. смотрим Еще пока не видно, что она пойдет. Если вдруг красивая крона у нее, потом она распускается, зацветает, стоит как зонтик из роз. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии хорошего вам дня до встречи в